Одноклубники, всех приветствую! На отправке у нас мотобуксировщики ⁇ Железная собака ⁇ Данные буксы отправляются в Республику Коми и в Архангельскую область. В Республику Коми у нас едет версия буксировщика «Лонг» длина 1700. Букс представлен на катковой подвеске, мягкая, независимая, дополнительно стоит поддерживающий ролик. Букс представлен с электрозапуском и с реверс-редуктором. А данный букс будет управляться с модуля толкача нашего обновленного. Модуль имеет лобовое стекло, амортизатор и независимое крепление. Когда вы будете идти по твердой дороге, будет мягкий удары и все восприниматься не будут. А Дышло у толкача крепится с пулевым через втулку алюминиевую, то есть без всякого люфта. Повороты будут мягкие, легкие. С этим толкачом будет сани с отбойником, санки подшитые и дополнительно заказали еще 1,70 м. Данный букс уезжает из Иктывкар публику комми а рядом с ним поедет в рахангельскую область это у нас шестисотка на катковой подвеске также мотор здесь представлен зонгшин 20 лошадиных сил без электрозапуска. по желанию нашему одноклубнику сделали дистанционный переключатель на руль чтобы можно было не вставать букс будет эксплуатироваться с модулем толкач в паре ну а мы будем ждать видео отзыв от наших одноклубников всем спасибо за просмотр Пока.